В гостях хорошо, а дома может и не лучше, но точно безопаснее. Особенно, когда папка грозится поднять этих гостей на смех. Вернее, на воздух. Это «Вести без Киселева», совместный проект каналов «Реальная журналистика» и «Ермак Медиа». Привет-привет, мои дорогие, с вами Юля, и мы начинаем. Итак, все последние недели, слушая наших чиновников, я искренне удивлялась, почему они так запросто угрожают Европе и Америке в частности. Ведь их семьи живут далеко не в России, а значит могут оказаться в опасности. Вот взять, например, того же Медведева. Помните, как он красноречиво говорил, что он всех их ненавидит? Я еще тогда подумала... Забыл он, что ли, что его родной Илюша вообще-то живет там и работает там? Но все встало на свои места на этой неделе, когда вдруг выяснилось, что сын запасного президента возвращается в родные пенаты. Оказалось, что за резкие высказывания папашки у отпуска отозвали американскую визу и настойчиво попросили свалить в закат в течение 48 часов. Правда, ни одно СМИ, опубликовавшее эту новость, никакими более-менее вняты превратными пруфами ее достоверность не подтвердила. Так что будем считать, что Илюша вернулся в Россию по собственной воле. Это что-то вроде крошка сын к отцу пришел и спросил сквозь хохот: там-то жить так хорошо, что же тут так плохо? Ну а вместо тысячи слов в ответ тут же получил партийный билет Единой России. Здравствуйте, со ступени Единой России. Спасибо. Да-да-да-да, мы другого как бы и не ожидали. Зачем переводить слова, когда в партии стоит никому не нужный пустой стул, занять который предложили гениальному уму современности? Вы понимаете, что это значит? А я вам скажу, что теперь денег нет, но вы держитесь, станет куда более шире. Потому что в России Илюша собирается заниматься развитием Спорта, образования, здравоохранения, а также оказывать поддержку предпринимательству, импортозамещению и цифровой трансформации государства. Честно говоря, последние три слова для меня как белый шум, но уверена, что большинство из вас поняли о чем речь, если уж это не дано мне. Нет, правда искренне хочется верить, что Илюша не из тех, кто готов прийти на выручку, только если она внушительная. Поживем, как говорится, увидим, а возможно и нового президента в его лице. Ведь он вам. Реально не Димон. А между тем сразу после приезда в Россию сынишки Папашка решил пуститься во все тяжкие и выступил против восстановления отношений с США. Он считает, что Америка в настоящий момент в точке нуля по Кельвину и размораживать ее сегодня не надо. Это была цитата высказывания господина Медведева в своем телеграм-канале. Там же, кстати, Дима выступил и великим психотерапевтом, поставив американскому президенту вполне конкретный диагноз. Раздвоение личности, пишет Медведев, штука в политике небезопасная. Видимо, новость о депортации ранее все-таки соответствовала действительности, раз уж настолько разозлила зампреда. Но и это еще не все. Позже он призвал противостоять попыткам Запада переманивать специалистов из России. Да не просто там или мастеров клининга, а профессионалов из сферы технологической безопасности. Опачки, поздно вас дядя разбудили, об этом заранее побеспокоиться следовало бы. А теперь, когда в скором времени мы рискуем остаться без иностранных комплектующих вообще, никакая быстрая или слаженная работа нам не поможет. Кстати, в апреле стало известно, что именно Медведев отныне будет возглавлять технологический суверенитет России в IT. Соответствующий указ можно найти на портале правовой информации. А че, нормально, Димон когда-то возглавил комиссию по борьбе с новыми инфекциями. Ну... Скажете, неудачно? А по-моему, так все супер. Когда Димон понял, что с короной ему не справится, он переориентировал наше внимание на спецоперацию. И вот уже люди гибнут вовсе не от насморка. Получается, что миссия-то все-таки выполнима. И неважно, какими средствами. Ведь победителей-то не судят. Короче говоря, если Димон взялся, то доведет дело до конца. Правда, до какого, пока непонятно. Наверное, до нашего любимого. Когда с чем-то боремся и активно сражаемся, а на выходе по Понимая, что эксперимент провалился, трансформируем его в государственную тайну.